Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для Козерога. В будние дни недели козероги могут почувствовать особый оптимизм. Вам не без основания может показаться, что перед вами открываются новые перспективы для самореализации. Возможны варианты, когда вам предложат участие в каких-либо коллективных проектах. Такие шансы могут прийти к вам через контакты с друзьями и единомышленниками. Также это исключительно удачное время для сосредоточенного и долгосрочного планирования. Дело в том, что сейчас вы будете обладать ну, неким даром предвидения и сможете предчувствовать ход событий в будущем. Это и поможет вам в составлении реалистичных планов. Не отказывайтесь от посещения дружеских вечеринок. Проявляйте инициативу в организации таких встреч сами. Вместе с тем на выходных днях у вас могут возникнуть некие трения с кем-то из членов семьи. Старайтесь сдерживать свою критичность и терпимее относиться к личному пространству членов семьи. Продолжая тему отношений, перейдем к любовному прогнозу на эту неделю. Для влюбленных козерогов главная задача этой недели – своевременно остановиться и не сделать ничего лишнего некое перевыполнение плана может э, вести ну, не к тем результатам которые вам нужны доказательства любви которые вы захотите предъявить своему партнеру могут стоить вам дорого и в материальном и в моральном смысле а некоторым козерогам захочется любовной экзотики что также отнимет немало ресурсов а в последние дни недели лучше снизить бывалую активность и избегать авантюр, так как их результаты могут быть непредсказуемыми. Переходим к финансовой сфере. Козероги на этой неделе способны развить бурную, большую предпринимательскую активность. Дело в том, что у вас будет очень много интересных, перспективных идей, которые вы захотите самостоятельно реализовать. Однако помните, что в одиночку это сделать проблематично. Поэтому ориентируйте себя на сотрудничество с единомышленниками. И только в ходе коллективной работы вы способны максимально реализовать свой потенциал. Также это прекрасное время для маркетинговых исследований и среднесрочного планирования. Ну что, мои дорогие, я желаю вам счастья на этой неделе. Если вам полезны наши прогнозы, ставьте лайк, давайте какую-то обратную связь, пишите комментарии, делитесь максимально со своими друзьями, нажимая на репост, на все соцсети, смело жмите, делитесь, ведь а, уже я получаю очень много обратной связи о том, насколько полезны для вас эти прогнозы. И чтобы быть в курсе выхода новых видео, новых прогнозов, ответов на вопросы, прямых эфиров и остальных полезностей от нас, под видео нажимайте кнопку «Подписаться». Нажимайте также на колокольчик, потому что только при нажатом колокольчике вы сможете получать оповещение о выходе новых полезностей. А я еще раз желаю вам счастья, изобилия, и с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.